Здравствуйте всем. Кого-то не знаю, кого-то знаю, знаю, коллег своих, с кем часто встречаюсь. Я прошу прощения за, может быть, такую презентацию не очень красивую, как у моих предыдущих коллег. Но я только прилетела и постаралась сегодня что-то сваркать. Во-первых, хочу поблагодарить обрабатываем Но так как набором студентов мы занимаемся больше 20 лет нам казалось что мы все знаем все умеем но это не так когда подаешь свои анкеты подаешь какие-то свои данные то со стороны получается на новых дней что у тебя правильно что у тебя неправильно что у тебя хватает что у тебя не хватает сидя сегодня за столом слушая прекрасную презентацию я очень много подчеркнула для себя информацию, что на 100% я обязательно буду проводить в себя в университете. Я, наверное, пройду эти моменты, комментирую. нашей, очень влияет на э, набор студентов. Если посмотреть э, за последние годы, то очень много регионов для нас закрыть, потому что произошли определенные либо войны, либо смена правительства. С другой стороны, э, многие регионы открылись, э, которые мы раньше даже не рассматривали, и, э, не было смысла там э, присутствовать, так как они были Потому что любой вуз, а, практически, я думаю, что все сидящие здесь работают в воздухе в дороге, то без э, финансового большого такого убивания ВУЗ часть существовать не может, потому что нет государственного уливания, но ну, кроме программы 510. Но сегодня она есть, завтра она есть, и через 2-3 года может не убить э, внутренние факторы. Факторов. Я рассматриваю это как честный пример только к нашему услугу, возможно, что у многих то же самое. Это психофизиологическая адаптация, это внеучебная работа, это создание адаптированных образовательных программ, социальная обстановка, религиозно-этнический фактор, толерантность, ну, безопасность похождения на территории, естественно, социальные бытовые условия, развитие создания новых международных программ, Одной из тяжелых ситуаций ⁇ это возможность принимать затраты. У кого-то есть такая практика быстрого э, отнажения э, каких-то взаимоотношений в этой области, я попрошу вас вот, связаться. Это даже просто. По контингенту на иностранных студентов. На сегодняшний день ну, в Санкт-Петербурге техническом э, студенты учат из 115 стран. Мы постарались на карте показать, э, но ну, практически видно, что, ну, там Япония, где-то Африка в меньшей степени, Австралия, но это показали, что студенты есть из этих стран. Но если мы будем рассматривать количество студентов, понятно, что основное количество студентов – это Азия и Африка. Мы, это я рассматриваю по основным образовательным программам. Если мы берем такие программы, как а это летние школы, это академическая мобильность, то в связи с тем, что Санкт-Петербург все-таки находится чуть ближе к Европе, то это в основном страны Европы. И здесь может быть странная ситуация. Если мы на основной программу сейчас больше усилия делаем, чтобы приглашать студентов из Европы, то на дополнительные программы мы стараемся выбрать и попробовать приглашать студентов из стран совершенно других. Как Его карта была. Дома иностранных студентов вуза программу в общем контингенте студентов. Вот хотелось бы показать. Показательная таблица. Во всех вузах разное количество студентов. И очень тяжело. Вот это основная проблема нашего вуза. Контингент студентов, основной у нас на сегодняшний день уже 30 тысяч человек. Потому что у нас произошло слияние. И по программе 5100 мы должны довести до процентов. Но если посчитать, то это получается совершенно колоссальное количество, 6 тысяч человек. Понятно, что это безумно сложно сделать, особенно в нынешней ситуации. И, наверное, где меньше студентов общее количество, получается немножко процент лучше раньше подальше, но сейчас мы перешли на шестое место. По поводу теперь системы привлечения иностранных студентов. За время проведения апробации мы поменяли полностью свою структуру. У нас происходят большие изменения в структуре университета. Происходит определенное сокращение, сливание э, разных отделов управления, э, поэтому в по международной деятельности мы пришли к выводу, что надо, как мы это сейчас можно говорить, сделали одно окно. У нас открыт, э, создан Велком офис и создан Центр международного маркетинга для других иностранных студентов. По центру я скажу отдельно. Велком офис, вот он представлен, внизу. Мы собрали все службы, которые непосредственно связаны со студентами. Это отдел по приему набора студентов. Центр экспертизы, ну, было что это бывший центр кинематической темы, он работает. Центра международного. Мы поняли, что каждое управление в свое время работало на свои программы. Академическая мобильность работала на себя, программа основной работали на себя, летняя школа на себя. Мы объединили это все в одном отделе. Во-первых, это имеет много плюсов. Первое. Маркетинговые исследования проводятся по всем направлениям деятельности, не только по какому-то узкой специализации. Но в оно не может быть в каждой отдельной структуре взятой. Ее можно вполне проводить общими. Момент очень важный. Это выставки, представление информации на за образователя. Теперь не каждое отдел представляет как хочет, в какой мере хочет. Есть существуют программы определенные направления, по которым производится планирование и реклама сотрудников технического университета. Вот в нынешней ситуации те моменты, которые нам подсказали в методике апробации, которые нам будут в Казанский университет, это явилось вот таким полом в нашем университете. Мы только начали работать второй месяц, но вам скажу, что за полтора месяца создан новый полностью пакет рекламных материалов. Это мы делаем, созданные подготовленные рекламные материалы для на весь университет и на сегодняшний день подписаны договора на выставление информации на образовательный методах. Угу. Очень цель нашего университета как раз тоже увеличение количества иностранцев до 20%, развитие благоприятной среды для иностранных граждан, диверсификация целевых регионов, в том числе фокус, путь и говорят, что дальней зарубежжи, Может быть, мы видели, процент уменьшится на 10%. Ну, чуть-чуть поднять надо. Создали систему онлайн-предподготовки тестирования на старых комплектуриентов и создание представительства бережной структуры целевых регионов. Онлайн-тестирование мы только в этом году включили, совместно с приемной компанией для российских граждан. Нам Gracias. У меня скорее некоторые дополнины. Угу. В рамках этого проекта этот вопрос не затрагивается, потому что система привлечения студентов, тем не менее, в контексте все время поднимается вопрос по социально-психологической, профессиональной и прочей адаптации. Это как бы отдельный блок вопросов, что я хочу сказать. На сегодняшний день в Санкт-Петербургский технический университет ведет работу, которая называется Говорит, да. Разница заключается только в том, что там профессиональная, социально-психологическая адаптация не студентов, а научно-педагогических работников. Проект точно также же открыт. Там очень много методических материалов. Мало того, там будут приблизительно такие запробуемые мероприятия, на которые можно посмотреть. Так как если подумать управленчески, что для студентов, что для преподавателей, базовые принципы те же, то если посмотреть эти материалы, то получите...